Всем привет! Сегодня приготовлю клубничный бисквит. Для этого мне понадобится 200 грамм клубники, 115 грамм сахара. Ставлю варить на огонь. Предварительно все это блендером пробью и измельчу. Добавляю сюда 2 грамма агара агара И варю на огне примерно 5-10 минут. Мне необходимо варить пюре, чтобы оно было довольно густое и плотное. А агар, агар можно не добавлять, просто увеличить количество времени уваривания пюре. С агаром будет быстрее. Для бисквита я взяла основу 5 яиц, 115 грамм сахара и ставлю взбивать. Массу проварила я 7 минут, она довольно жидкая и горячая, поэтому необходимо охладить. Я выливаю на плоский поднос и под низ укладываю лед. Если вдруг она вся прям застыла, то чуть-чуть подогреть в микроволновке и размять до однородности. У меня масло уже остыло, подлежало, и, и вот она такая получается очень густая. Так, Бисквит у меня взбился, поэтому сейчас по ложечке добавляю сюда пюре ягодное и взбиваю дальше. Добавляю пару столовых ложек растительного масла. Дальше мне понадобится 6 столовых ложек с горкой муки. И я в два этапа вмешиваю. Выкладываю форму. Кольцо у меня здесь 18 сантиметров И предварительно духовка разогрета до 180-200 градусов примерно. Выпекать буду до сухой зубочистки у меня прошло 50 минут бисквит готов я его оставляла в духовке прямо остывать удостаю из формы бисквит очень вкусно пахнет я его даже не разрезала а, я не могу аромат стоит клубники очень вкусно После того, как я выключила духовку, мы уехали с детьми на речку, короче, на пляж, потом на площадке тусовались, играли. Поэтому бисквит у меня в духовке ну, лежал часа три. То есть он отлежался без пищевой пленки, без пакета, и сейчас я его буду нарезать. Класс, посмотрите, он прям в крапинку такую. Но это из-за того, что... Я использовала агар-агар. Если вы агар-агар добавлять не будете и уварить именно пюре до вот такого густого-густого состояния, то у вас будет все равномерно. И он абсолютно пропеченный и влажный. Вот он чувствуется, что не сухой бисквит. Его даже не нужно пропитывать. Вот такие коржи получились.